В Казани появится 100 новых автобусов. По условиям контрактов, все автобусы должны быть 2016 года выпуска, обязательно красного цвета и с мягкими сиденьями. Петербургский художник в шаржах изобразил казанскую подземку. Автор работ нарисовал 10 станций казанского метро и обыграл в стихах их названия.